это пошло не так да блин да как так бывает ни дюбала, ничего, просто удочку потащила. замка грамм 400 будет тут то хорошее, пацан да. А где он? Машинич? Куда? Сюда. Вот тут что закрутилось И все вроде хорошо там тащит а, хорошо. ух ты Сознание к походу сюда вотили подведешь ну. совершал что ли Это рва, это рва. Вот это да. Вот это да. Вот это, Крючок. Нет, Просто сошел. Вообще хорошенький Сазаняка О, так карасики да? пошли Вот это караси, я понимаю грам 70 будет да Красный, все равно приятно. Ой, это кто кого еще вытесняет не понял. Ой-ой-ой-ой-ой. Совсем на соплях держится. Самый неподходящий, неподходящий момент это сам оторвался. Напутал-то мне тут. Ну молодец, молодец. Правда, я тут во всех удочках позапутался. Ну а вот тут у вас в принципе без разницы где Короче сейчас все меня запутает Да, да, я убаюсь, это Скорее всего все что произойдет. А? Я только чуть-чуть Василич видел Ни хрена ха <рик> <рик> <Ёлки> палки <рик> Ой, твоя, вот это чучело. Не и Нифига себе. Так, что-то я тут запутался совсем. Я тапки... Я тапки потерял. Так, Я не знаю, Васильевич, я такую рыбу не видел. Так, туда полб***а Уходи. Я пошел сюда. Ёлки, палки, такое бывает. Вот это да. Хорошо, я подхватил. Вообще отлично. Он не шелочнулся. Так, а куда положить у меня то?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 Я реально таких не видел. <свист> не, я, я, я так вам вот тоже не вытащил. Я ж не зря говорил, обкакали мое место. Где-то крючок, ой, этот колокольчик. Снимай. Снимай. А. <свист> <свист> Сейчас я за фотоаппаратом. Блин, ноги не держат. Сейчас секундочку. Вот это да, вот это мы же Так. Стоп, посиди, подожди, не уходи. Сейчас настрою. Это килограмм 12 дня. Блин. Руки трусятся. Вот это отверг я показать бы. От, откуда это? Са, колокольчик. В кармане? В кармане, блин. Порезался, Васильевич, это его кровь. Это его кровь. Naфи <laughs> Итак, после поимки Амура мы его спрятали в травку за неимением садка, куда его можно положить. Ни веревки, ничего нету. Вот так вот травой водорослими не мокрыми не накрыли. И он еще какое-то время поживет, потому что уезжать пока рано. Есть нет, сазан. Да. да. Не, это вообще дебило зацепился. О, это я понимаю. Карасик. Да, харасика. Блин Все как всегда Ой, да Пошел? Карась